Всем привет с Макс Риск, седьмой день, бронзовый один, но до конца, тем самым мы много тактику используем на новом обновлении, например, Clash of Games, Spark 5, канал, удобный дайдер, золотой, еще на седьмой день, на выходные. золотом и 2600, я сегодня с воскресенье. вау, новый персонаж, а так был по-моему креман очень конь... прикольный а -а -а, мини дракончик Смотри, мини дракончика один мини дракончик с ним всего только сказать отошелся один отошелся но и конечно же санти но дракончик, говорит, даже креман они наверное самые лучшие Волк против Волка тоже, тоже самый лучший. лучшее. Мы подали пару раз, Хотим его брать, потому что у меня есть ничелчок, которого у нас не остановит его, звук Бес. Я 35-25. Да, ты ходишь? 120 на 0, тем самым если я возьму рамилу на труп 100-полнить и раздавить на эти ничьи, поэтому я буду, не взял 120. 20 сучки примерно может 290 данных 3 беса или же 1 волк по-моему 3 бесса лучше если ты знаешь напиши контакт очень вот он тактика уже рассказал про одному что полинки круче да, так сам может быть 2 ну 2 все-таки слушайте 90 еще есть монеты я уже всех собрал Собрал осталось для сбора 23 часа Это все перенастроится Возможно, у меня уже сейчас не нужно играть Хотя, то есть, уже максимум Вот так Вот у меня вот интересно до сих пор А, вот как вот, Смотрите, заходите, значит, на кубок И видите Ох ты, о моё, ты ч место видно? Да ладно, я помню долго кто занимал так, что-то тут не так, друзья. Кстати, могу храбрость купить. Выходите, конечно, в лавку, еще один гайд. Покупайте, без панкового че-одного шреца. Там три штучки, по-моему. Так, что это значит а что значит-то характеристикой храбрости? Там увеличится на восемь, чего-то. И мне как-то всегда длинная игра. Неужели я откуда-то денег, что всегда нет двумя игрок. Знаете, я играю вообще на 20 минут, и ждал. И... Я же просто жду вопросов к и смотрю там ролики по данной игре. А, по контакту эмпатике, я вам его рассказывал. Было, конечно, классно прошлое, мне очень понравилось. Да. Если так бы продолжался, то я с вами не согласен. Пожалуйста, не 20 минут. Я тут записал ролик, пожалуйста, давай тут до 8, давай максимум. Ну реально, это бах такой, как в той игре. Не жалун по. О, вот это рабочий. Да. Битва. Битва. будет экстремальной. насыщенный и очень долго. Снова тактика. Снова тактика. Вот вам перерывает. Это ваш план. Да, можете выйти с клана у вас не будет такое. Так, да. первым делом мы, конечно же, берем атаку, потому что у нас нужна скорость. А потом уже казарм. ну, называть летающего скрудона, летающего сжиться без без, чтобы остановить его. запускаем быстро сюда, Я поближе, чтобы он практику. Ну, куда курдюну поесть? или здесь поставить, что мы ага, так пострёпнулись дальше. Скоримся. Так, тут у нас еще есть нам база, отлично. отлично. база будет. И 200 давай. Отлично, и вот так вот, ждем бесса, на самом запускаем одного, и ждем бесса. Давай, 35, 25 маны, и, тем самым атакую, посмотри, может быть, властику нужно было бы 2, как там, соу вот, купить нужно было а пока что атакуй, посмотри, как там обстоятельства, а потом возвращайся, если мы ну, сами запустим нас. Мне очень страшно как страшно так не сюда идти допускаю большой нам там все в случае так попаиваюсь его так, а -а -а. Нет иди сюда понял понял чем тут занимается привет тунике безы ну давай еще Ой, гад, гад, что он здесь. Ускоряемся. И уничтожаем роган по полной жести Давай, давай, давай, давай. Он такой, блин, экономика, экономики такой. тебе капец. Так, ну что ж, уже поздно. Йоу! Ну, ну, ну, ну так неинтересно. интересно. держись. держись Откуда? Я на него экономику, он на мою экономику. Вау! Выпутили, друзья, где эту подсказочку, что нам напали? Недоработка, слушай, слушайте. Недоработка. Я не ожидал такого. Все сдаёмся. Как так быстро СОВ запустил этих лучницах? Так, шансов нет, конечно. Так, я хочу узнать, сколько их старт улучшился. Я, я например, еще его оставил, только я помню. Hey, монет забрали, сушки. Hey, награду забрали. и hey, верните на него. верните. А, так нужно было? тогда ah, извиняйте, это моя ошибка. Так было нужно, это максимум, можно забрать. С данной игре. Пять монет. То есть мы так немного играем, вообще даже не играем. Да, ссылки на это в описании. Подписывайтесь туда уже. стратегии другу убрать вэпс так сколько же ты стоишь так давай сначала битву а, ну, на один ну, тактика была логична берите себя басов разведка но ну, а тут у нас тоже есть разведка с этого конечно не тоже брать но дело в том что он еще не я вам рекомендую брать то что у вас сильно прокачивает 120. Нормально все же. Я хочу взять все таки сущности. уже 22 секунды. Отлично, Делал рекорд. Так, это хорошая карта, чтобы да будет противник для меня. Да, Minecraft вообще отличные кузнеца, Сыду защитников, все будет классно. Но вот такая колода стабильная. А не вот такая вот, в атаку со всей силы. Ну и еще разведка ветра свести всю команду ну, экономику это я люблю бэса да, с ним прощаться я не хочу давай соберем по-быстрому и спускаем кучу куча воинов а тончек у него своей армадой там уже две казарам даже три построил казарам сену все гделя потом уже блядь, щит строит он вообще жесткий пацан потом... голова да, скрывается как же затащу по нему Сотки. Это же семья ничего не в бесс, а еще... в этом блюсим. Right. Ну, да, логично, так. Типа. Самый трой потом еще одного. Атакуй. А, не знаю, да. окей разведка. -разведка. Ну, давай здесь потихонечку. Так, да, тем самым мы собираем потихоньку. Аааам. На... О, ну пусть не вставать. Для безопасности. Безопасности потом. Одно. А можно маленький. А, регенерация, точно, точно, точно, точно. она так и называется. Регенерация. Так, да, тем самым можно что-то еще запустить стоит на 400 но база вот если ты хочешь я эту игру показать тебе но я уже про нее рассказываю так что можешь поискать разговорных роликов но ну, все логично он тут я уже понял слева от нас враг а давайте мы накопим на 400 Йоу. 400 не дорог да, порязываем, потом бас-мостры, бог, придишь тебе, пья, пья. Мировой нас играет, точно. Каким умом, друзья, он воина сыграет. Будь хитрый, слушайте. Нападешь я тебя. Оп, дам тебе. Все, отступай, в общем. -то. Он уже понял, что мы тут. У меня нашел, ⁇ -у ⁇ Назад иди. Так, поискам. Здесь идем. Берем файлов, голову, также стройкам. стройка. Ну, все, 8 войнам. Ну, я так думаю, отдохнут этот а ведьчелочик. Мне не хочет. Йо, он здесь. Йо, войска, войска. Йо, войска. видишь, этим фортами, а, да, так, возможно, мы 500 наберем. как там наша армия, а, окей, давай экономика расти. так его задавим, да, советовал не атаковать, вы экономику развивайте, и все будет окей okay тем самым берете регенерацию, конечно, уже... уже лица, о oh га, так, похитрый, слушаем нет, пауза, экономика все-таки послушать хочет послушать порбоу ну ⁇ -мо ⁇ помогите ⁇ -мо ⁇ не хотят вам выслушать Хочу, хочу, хочу. Хочу. давайте атаковать что ли не сначала хай, зарегенерируют нас пока что о oh май что тут происходит давайте все тут нужно а, вот. здесь здесь здесь давай я перебор здесь, давай так само войска питься сейчас у меня база строить новую ну, в идем, мне скучно. Давай. Спробую вести каков. Вести какого-то танки. Прикрой друг. Давайте 400 красочек. типа сам. 150 там, где безопасность. Строим, развиваем. Давайте так. Гигант пойдет первым. Вообще здесь. Здесь. Ну и атакуйте. давайте. Вот так. Знаете, мои часа вот. Я вот ому пока. Йо, они нашли кого-то. Вот так. Курбол. Защита. Йоу, йоу-йоу-йоу. -йо -йоу. Как думаете? Смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Его убивают, его мочит. А я такой. Никогда не сдавайся. Его убивает, его мочит. А я такой, никогда не сдавайся. Видите, как это? Я кто еще? Я бессмертный, да? Да? Не слишком, да, пишите. Кто я такой? Я не понимаю. А, понял, он уже так... Ну, ну вот так. Вот. Вс ⁇ второй пришел. А, блин, уже все спортили. Я думаю, он будет бессмертным вообще. Ч ⁇ будет второй и третий? Вот, вот, вот. Защита там, регенерация, пара будет, наверное. вообще была шкарпетка. Вот, вообще, да, типа, я учусь. Так, спускаем, что помочь потом базе новой. как дела? Скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, скидыш, Абэсом и эти вот ключи с небереги. Вот моя тактика, поздравляю на тактику. Кто знает, что есть бессмертный? Нет, ну разрушать наших. Ну, его их разрушил. Там 200 платил, 150, 150 маны. Ну, нам не жалко. Так что все нормально, успеем. Харболу, да. Харболу нужно сэкономить, а, бро? Нет. Ну ладно, как больше. Голд ГГ говорит еще на... бой такое mm -hmm. не ожидали. скорость и так лудовки Да. призыв гвинтов он меня чуть не обогнал и вот в чем план сокей сначала он сбор минералов он был на первом месте и сбор газа тоже потом я на его например, напал и у него унизили тем самым показал что унизина но оказывается у него было больше экономики она не экономика, она а атака, защита, произ. не, не, самое главное в это куча воин, все. Но смотрите, что ваши воины не доходят до 200, специально сделано, поэтому 120 сразу так, ну, Майклдс 120, вот он. Вот, 400, 200, и тем самым так далее. Ну, я вижу, что он, да, это и правда бонус о oh май бонус, хочу бонус, Ну это уже в следующем смогу все забрать с собой, будет классно, так. моя кава, вот так, я хочу еще прокачать, 5, 5, 5 и до максимум, и тогда, кстати, давайте посмотрим, и тогда я займу топовое место, блин, почему, а, 1800, ну ладно, ладно, бро, ну я вообще кому-то не играю Восьмое место кому выступили? На вот тут побыки ну, некоторых. Ладно, я кубки набрал я бой. Так, тем самым мы заходим на статистику и смотрим, почему они. А, четыреста боев сыграл. Yo oh my, god, oh my а я god. А Нормально еще три раза стараться, плац Я оба так, сам хочу знать как не он не отставил потом а 190 давайте 10 секунды 21 минут был о май oh гад он был раньше чем я думал ладно наш сцер там 32 часа там наверное сейчас... через 2 часа вы знаете что всегда заходил а он не зашел uh -huh. ну, ладно в принципе, всем удачи он а не час 38 зайду ну, время пока дискорд поиск найти макс риск дискорд там четко все